Друзья, всем салют. Приехал я на местный прудик. Сейчас будем пробовать здесь ловить, скорее всего, карасика. Пару лет назад я ловил здесь карасиков с ладошку. Сейчас думаю повторить. Поехали. Так, сейчас первым делом приготовим прикормочки. еще я с собой ага. вчера вечером сварил кашки черной вот так для базы Ему пойдет пакетик для мусора смешаем сейчас с прикормкой с клубничкой и будет нормально отлично сейчас увлажним Отлично, отличная получилась рассыпоха сейчас настоится. Ай. О, запах. Посмотрим, что у нас с удочками тут. одну доночку и вторую донышку На поплавок даже не знаю ловить не ловить Thank you. Попробуем подсадить одного опарика. Сильно поднялся. Поймал и одного каращика, <coughs> ну такого ладошечного. Вот. И два схода было около берега. Ну, по ощущениям примерно такие же. Вот. Поклевок много, но как практически как солнце встало, начались такие мелочь, какая-то подошла и объедает червяка. Тюкает, тюкает, не подсечешь ничего, пока всего червяка не обладает. Вот, вот сижу он постоянно. Ток-ток-ток-ток. Я уж такой сигнализатор поставил, потому что на колокольчик вообще нереально ничего увидеть. Тут хоть приятно посмотреть, дергает что-то. Круто. Ну, сейчас, наверное, еще немножко буду собираться домой. Вот такие вот дела. А так хорошо, отдохнул шикарно, Ах, водой пахнет. На фидер вообще нереально ничего разобрать, в вот такой ветер. <coughs> Тоже вытаскиваешь через какое-то время, червяк обглоданный и все. А больше ни на что не хочет. А парыша не хочет брать. Тут такой классический карась клюет на червя. Ну вот, один приплыл ко мне. Народу сегодня очень много. Не ожидал даже. Будний день приехал в 4 часа утра. Думал, никого не будет, а сейчас все озеро заставлено машинами. Клювет. Так что наша рыбалка, наш отдых. может попробовать что вытянуть давай а то что тут прям расклевался расклевался ну давай не сюда опа что попался что ли? Есть кто-то О, еще один Красавчик друзья все закончил я рыбалку свою а, осталось вот столик убрать сейчас уберу и рыбу достать покажу ну надо сказать что сегодня все таки рыбалка а, удалась лучше чем в остальных случаях сегодня хотя бы я видел поклевки ну причем достаточно часто их видел но как потом мне сказали мужичок подошел сказал что пескарь здесь много пескаря и он червяка просто съедает напрочь. Вот. Ну и пару карасиков поймал ладошечных. И пару сходов было. Таких же, наверное, карасиков. Так что, в принципе, рыбалка удалась. Сейчас я вам покажу мой улов и поеду домой. Идем доставать. Что я там наловил? Вот они мои красавцы. Ну что, красевичи? Вот такие вот красавчики. Ха -ха. Отлично, смотри, какие живчики. Ну что, пойдем домой. Пойдем в прудик. Поплыли. Что мне с вами делать? Ты не домой ж забирать. Давай. Давай. Оп. Первый пошел. И второй. Ну все, друзья, поехал я домой. Все собрал, все убрал. За всякими нехорошими хрюшками тоже подобрал. Вот. И все. Всем удачи, всем хорошего настроения, всем клевых рыбалок. И пока-пока. А куда я ключи дел куда я делал ключи от машины? Интересно. Пойду искать.